Я рад приветствовать вас на канале Капитан Герман И сегодня у нас будет опять очередное гастрономическое видео Аня будет готовить шарлотку с яблоками Но так как мы используем местные продукты Яблок у нас нет Давайте посмотрим, как мы из этого выкрутимся Аня, скажи, ну это же к яблокам вообще не имеет никакого отношения Это как морская свинка, не к морю, не к свиньям В Википедии «Малайские яблоки» Ничего не, Ничего не знаю. знаю. Яблоки, да? Но они же внутри со вкусом воды. Да. Да. То есть Но... как ты собираешься из малайского яблока сделать Слушай, яблоко европейское? Нам привезли яблоки, которые невозможно есть. Ну не выкидывать же их, елки, Будет шарлотка. Я вижу. кейн То есть мы будем в яблоки добавлять сахарный сахар тростниковый обычно обычные яблоки тоже добавляется, они всыпаются, поэтому... вот так это выглядит, а, такая беленькая штучка. На авокадо похоже? А, ну нет, на консистенцию она похожа на дряблый дайгон. Я про косточку. А про косточку. Слушай, знаешь, что а в этих яблоках опасно? Их нельзя есть, потому что мы испортим унитаз. Ну, косточку, что это надо очень это, способности больше иметь. Прокладить а такую костюм? Это напоминает, но ну, девочки меня поймут. Вот кто-нибудь в детстве наверняка пробовал лепестки пиона или розы, которые только распустились. Все ели лепестки пиона или розы. Короче, вот эти яблоки. Я даже не знаю, что мы с ними будем делать. как ты из них хочешь яблоки сделать? Это уже все сделано природой. Природой. Но Короче, друзья, у нас сейчас кулинарный ä, процесс эксперимент. кулинарный эксперимент, процесс приготовления э, использования морской свинки по профилю. Варенье же из них вкусное было. Вкусное. Том, Подожди, так же это можешь? же этот э, плод аки, да, я так понимаю? Не аки, это тоже что... Аки ядовитый. Э! Шарлотка с ядом. По-французски это будет помпозон, ядовитое яблоко. Да, да, да. Аки. Кстати, аки очень похожа на вот такую штуку. И растет на Ямайке, и если ее съесть... А другие косточки? Другие косточки, знаю. да. Я когда-то шел, смотрю, лежит красное красивое яблоко. Я его... Оп, у меня подбегает чувак, и выбрасывает, типа, выбивает из рук. А оно ядовитое, можно было... Оно, кстати, не ядовитое, если его приготовить. Поэтому они его едят нормально. Мы ели. Да, позавчера. Позавчера, да. Как видите, ничего их не берет. Уже даже полицейские привезли на маке, типа сволочи. А нет! Слушай, ну будет такая говно шарвуха. Прикройте газетой да? Не добавьте водки. <свят> Пакет это из Макдональдса девушка. на голову, я знаю, я понимаю, о чем речь. <свят> Только Биг Мак бери, потому что он большой, там можно <свят> есть поле для маневров. <свят> <свят> <свят> <свят> <свят> ну, просто, шарлотка сама по себе довольно вкусная, зачем из нее делать голубшую лодку, вообще непонятно. Не, мне кажется, что будет вкусно. Ну, так, что будет вполне необычно. Можно еще как посоль. Ну, мы... Ну, мы... мы такой шарлотки с вот этими ягодами никогда не ели поэтому давай пробуем не но будет интересно реально. же надо добавить немножко сахара побольше просто чем обычно будет нормально а, это конечно не яблоко ну в классическом понимании но оно ну, ну, похоже похоже а, да по крайней мере она достаточно сочная и вы просто да, посластить а, будет нормально да, шарлотка суховата ну, да, да, да. Да, да. да да вот сахар сделает правильно э, правильно будешь варить нет просто маленькая ложка О, сладенькое люблю. Слушайте, а может там катошку посадить? Слушайте, у нас.. Подожди. Э я селени... надеюсь, все-таки у нас цивилизация как-то. Не сильно не полный блокал. Что у нас А можно и поросят А что вкусно что? Вкусно поверить. А вкусно стало. рыба Шарлотка с кокосом. Нет, я не ел. Никто такой не. О, вот ты очень классно сел. Как раз закрываешь вход от этого солнца ядреного я знал. А нам только желтки нужны? Нет. Для бисквитного теста белки взбиваются отдельно в меренгу, желтки растираются с сахаром отдельно. И только после этого все это смешивается. Ой-ой-ой, как сложно. Это блюдо простое по продуктам, но э, требует особой технологии приготовления. Не смотри на меня так пристально, сейчас по-любому что-нибудь выпадет. А, ты нормально делай, нормально будет. Курица или яйцо? И вот есть ответ на это. Появилась раньше курица. Почему? Откуда она взялась? Она была сделана из ребра петуха. Ну, это же полная фигня. Но с религией такое получилось. То есть это их сейчас желтки взбиваются. Да? Угу. О, Понял. подумал когда-нибудь ага. так. Угу. То есть это ты уже сделала формочку и ее смазала, смазала маслом. Маслом, маслом. Причем я видел масло кокосовое. кокосовое. А -а -а -а. От кондрата. От кондрата. Конрад это полицейский, который нам это масло привез, он его сам делает дома. Безотходное производство. О, белое, они побелели это, наверное, гоголь-моголь такой, да? гоголь именно. Еще сахара туда добавить, и будет гоголь-моголь. Это с сахаром. Это уже с сахаром. А, класс. Можно пальцем положить. И чем белки их взбивать? Чтобы они дали структуру тесу. Это будет, как губочка. Это тут сахар туда, так сахара будет много. Грант 130, ну так что у Немного. О, прямо вкусняшка получилась. Класс. Нормально. Ну зато, что, мыть потом руками, что ли? Уно... Нос. Выглядит круто. Такое безышечко. Смешиваем даже утки с частью белков. Смешиваем с мукой. А остаток белка, он... А пропорция муки какая? Хорошо, ну, я делаю на глаз. Но, ну, если кто хочет рецепт, вот, классический французский баскет, Все по 100. Один мука, один яйцо, один сахар. Похоже. Пена монтажная, они не иначе. И ждут. Сейчас очень нежно нужно промешать с остатками белка, так, чтобы пузырики, которые мы сделали, по максимуму сохранились, не были деформированы, прижаты. Слушай, ну вот это сейчас выглядит, как будто мы не очень голодаем. <свы> а мы голодаем? Не, ну мало ли. Ты врал в предыдущих сериях? <свы> Я врал, что у нас мало еды, Евова Вова ничего не готовит. И слишком много алкоголя. <свы> Сохнем от алкоголя. <свы> <свы> <свы> <свы> Ух ты. А яблоки пошли? Да, нет, яблоки мы здесь сейчас не можем. Лук. Лук. Нет, это редисковый. Это вы... ялтинский такой синий. Ой-ой, выглядит все вкусно. Да, Гришенька будет сверху? Да. Можем. Из этого же яблока вырезать вишню. Если на него попадет холодный воздух, он замерзнет, и тут же выпустит все пузыри. А, то есть нужно вот, поставили время, да, и раньше. все. То есть у нас уже духовка горячая. Да. Правильно я понимаю? Ой-ой, да. вижу, конечно. вижу. Огонек горит. И не на низе, а где-то посерединке, да? Сколько времени нужно? Начнем от получаса. Отлично. Полчаса ждем. за прошло, да? Нет, прошло 20 нет. минут, но он и своим видом, и своим запахом... Он уже говорит -то... о том, что он... сушен он он готов? готов. Ну нет, чуть-чуть в серединке мы его больше сейчас сейчас его о, развернем yes. немножко. Она Видно, сама духовка не пропекает нормально. Ну, ну тут же духовка да, такая. Да, да, походная. она без, без, без, этого, ну, да, без конвекции. Ну что, мы готовы это есть? А, ну, это еще не готово, чтобы его есть. А что же с ним делать? Ну, сейчас надо печем на начало. Ну, сейчас точно готово. Да все, уже такое поднятое. Все, кыш. О -о -о все-таки сейчас все устанавливается, не исключаю. Здесь окей. Ну, я считаю, что окей, иначе испортит. Я а считаю, что на... И запахи, И запахи, передает. запахи а, передает. А, звуки, запахи, я про запахи да. говорю. Походу не передает, раз вы тогда меня выставили. Мы У просто нет. удивились, что звуки камера не передает, знаешь? Запахи, должно быть, запахи. Звуки, ладно. Звуки каждый может, а запахи не каждый. Да. Что с ним делать? Ну, достать, чтобы там дыхала. Помочь. Так. Все. Все, резать это можно только когда остыло. Ну что все, это? тогда оставляем и ждем. Пускай остывает. Выглядит вкусно, как еда. Ну, что даже симпатично, как Очень красиво. Еда. Прямо торт на день рождения. Крутая. Да, можно Друзья, наш гастрономический выпуск подошел к концу. Шарлотка была просто волшебная, очень мягкая, несмотря на то, что эти яблоки были странные. Изначально получилось все очень вкусно. Подписываемся, ставим лайк, проверяем колокольчик, чтобы знать о всех уведомлениях, которые приходят с нашего канала. И обязательно комментируем, обязательно задаем вопросы, делимся своими рецептами. И до встречи через несколько дней. А на этом наш гастрономический выпуск подошел к концу. Пока!